Друзья, привет! Еще раз сейчас продолжим нашу протяж... разговор про тяжелую жизнь риэлтора и поговорим на тему, где он ищет покупателей и примеры обхода. Когда у него уже есть какая-никакая база, как правило, ликвидных объектов там 10-20%, не больше, остальное не ликвид, то есть то, что тяжело продать, даже если риэлтор дико радуется, что у него теперь у меня есть 10 договоров. Обязательно уточняйте, когда человек говорит большое какое-то количество, сколько вы договоров сделали в прошлом месяце, он говорит... 10, 12, 15, это были договора купли-продажи, где вы получили комиссионные, или это были договора на поиск клиента, поиск клиента для объекта недвижимости, то есть это какой, с каким-то собственником, они заключили договор эксклюзивный или договор на общих условиях, что они будут искать клиента, и когда они найдут клиента на эту квартиру, после покупки они получат комиссию. Просто такие договора не дают им денег. И можно нарваться на то, что он скажет, а у меня было 10 договоров. А менеджер не спрашивает, что за 10 договоров. Выясняется, что не такой типа, у, -у, у него крутой результат. Нет, у него еще нет крутого результата. И чтобы вы понимали, из этих 10 договоров по статистике 80% неликвидные. То есть это объекты, которые крайне тяжело продать. Они либо никому не нужны, либо пипец, как дорого стоят. Либо они там в очень плохом состоянии, опять же, никто их не покупает. Либо там есть какие-то обременения или какие-то вообще подводные камни, о которых риэлтор догадывается, но точно не знает. Поэтому они попали в нем, к нему в работу на эксклюзиве, например, с большим процентом. Но это не деньги. Ему нужны конечные деньги. Для того, чтобы у него появились в кармане деньги, надо, чтобы нашелся человек, у которого есть деньги, чтобы купить эту квартиру, потому что с денег покупателя риэлтор получает свой комиссионный. То есть, например, допустим, на первичке как-то происходит. Квартира, например, стоит 3 миллиона рублей. Например, да. Допустим, риэлтор не берет деньги с покупателя, он приводит к застройщику, застройщик берет с клиента 3, 3 миллиона рублей, из них 3% он отдает потом риэлтору, сразу после сделки, остальное забирает себе. Это самый распространенный вариант. Или к собственнику, то есть они с собственником договорились, что квартира стоит 3 миллиона рублей, точно так же приводим клиента, клиент расплачивается собственником, собственник отдает 3% от 3 миллионов рублей. Это идеальная картина. На практике так получается в 10-15% из 100%. Все остальное время получается иначе. Вот Бывает, есть ребята, которые берут с покупателя деньги. Например, застройщики не платят, собственники не платят, и они берут с клиента за подбор. То есть ваша квартира будет стоить примерно 3 миллиона рублей, и плюс еще оттуда вы мне заплатите 3% на, за то, что я вам эту квартиру найду. И <клес> в этом случае еще сложнее получить свои комиссионные, потому что люди платить не хотят, чтобы вы тоже это понимали. Мы что мы делаем? То есть мы даем возможность, на, ну то есть мы ему не просто даем возможность, мы даем скрипты, которые как раз помогают в цифрах, как коммерческое предложение, где человек четко в деньгах понимает свою выгоду, собственник или застройщик в деньгах, почему нужно работать с этим агентом, а не с кем-то другим, и сколько конкретно ему денег принесет, и как быстро. И это не уговоры, это не попрошайничество. Это конкретное коммерческое предложение, которое обычный риэлтор физически не может посчитать, потому что он этих показателей даже, он даже не задумался, что их надо считать. И он, как правило, не знает, на какой нише работает, ну точнее, он знает, на какой нише работает, он не знает, какая ниша стреляет. Поэтому, как правило, он даже не может понять, где будет стабильно высокий результат. Чаще всего, и даже тот, который работает давно, будет уверен, что он суперпрофессионал, но чаще всего не понимает, где реально и что он может предложить. Ну, то есть, где реально а, хорошо можно заработать, и что можно предложить своему покупателю. И самое главное, продавцу-то тоже надо что-то предложить, понимаете? Вот вы продаете свою квартиру. Если я к вам приду и скажу, что у меня гарантированно есть 20 человек, которые хотят по описанию вашу квартиру, и они уже на стадии готовы выйти на просмотр, я вам говорю, давайте заключим со мной эксклюзивный договор, и я вам организую этих 20 человек в течение трех недель, ну просто физически, потому что в день по встрече, и из них, даже если я отвратительно плохой продавец, 10% должны перейти в продажу, я вам гарантирую минимум две сделки на вашу одну квартиру. Это уже какое-то предложение. Но проблема в том, что большинство риэлторов не могут гарантировать этих даже 20 человек. Ну, то есть это прям минимум. Наши студенты, выпускники должны иметь базу, и по выходу уже имеют базу больше 50 накопленных покупателей, и она у них быстро становится в базу 120-200 человек. Это в среднем то количество, которое они держат. Это покупатели, из которых всегда можно найти 30, 40, 50 человек на конкретный объект недвижимости. То есть у них одинаковый запрос, у этих покупателей. И когда мы приходим брать объект в работу, как риэлторы, они могут что-то гарантировать, они могут продемонстрировать этих клиентов в своей CRM-системе. Это является уже большим доказательством, чем просто болтовня. Они могут открыть сайт, с помощью которого они привлекают этих клиентов. Они могут показать статистику сайта. Вот это самое главное, что э, гарантированно подтвержденную информацию, что на этот сайт приходят люди. И что эти люди, ежедневно, что статистика сайта, например, растет. И что там производятся ежедневные оплаты за рекламу. И это уже тоже, то есть это максимально близкое доказательство к тому, что у этого риэлтора есть реальные люди. А, вот то, что мы продвигаем. Как на самом деле обстоят дела с поиском клиентов? Я говорю сейчас о покупателях, да? А, то есть, когда они взяли какой-то объект работы, этот объект, объект обычно просто берется и рекламируется на досках объявлений в большом количестве. То есть, чем больше постишь объявления, тем больше получаешь звонков обычно. Чем больше звонков, соответственно, тем больше там более или менее адекватных людей. Первая разница в качестве людей, самое главное, да? То есть, когда мы размещаем объявление на доске объявлений, там размещается объект недвижимости. Ну, вы сами видели, да, там... Продается квартира двухкомнатная или там на съемных тоже там продается какая-то конкретная квартира, там не продается, там не предлагается обратиться в агентство, там не, обра... не предлагается обратиться к риэлтору, там продается объект недвижимости. Как звонят люди по такому объекту недвижимости? Они звонят и орут трубку, есть эта квартира, нет, а где она находится, а на какой улице? И все, то есть они хотят получить информацию короткую только по этой квартире, и дальше они общаться не хотят. Согласны? Я думаю, да, вы сами так звонили. Нам нужно, чтобы человек обращался к риэлтору с четким пониманием, что это посредник, что это риэлтор, что его услуги стоят денег, и что мы к нему обращаемся с проблемой подбора. И вот тут есть разница. У человека, у кого денег с нос, и реально он понимает, что он еле-еле с натяжкой в ипотеку, может позволить себе самое дешевое в городе, у него есть проблема с подбором? У него нет проблемы с подбором объектов. А у кого есть проблема с подбором объектов? У кого денег чуть больше, чем совсем мало, понимаете? То есть чуть выше среднего. Это люди, которые могут, как правило, себе позволить половину новостроек города. Или, например, практически в каждом районе города им подходят квартиры по цене. Потому что у них не самый низкий бюджет. И у них проблема не в том, чтобы найти конкретный объект. У них проблема подбора. Они могут перебирать вечно на этих досках объявлений и не найти подходящего варианта. Еще важный момент. На досках объявлений, как вы замечали, размещаются фейки или самые дешевые квартиры, чем они сразу автоматически привлекают самых бюджетных покуп ну, покупателей, тех, у кого реально денег мало. И в этот же момент, если мы посмотрим на, например, на среднего предпринимателя с небольшим доходом, но тем не менее доходом ежемесячным предпринимателя, хотя бы по 400 или 300 тысяч рублей этот человек зарабатывает, у него уже стабильно есть отложенных хотя бы там миллиона три за его деятельность. Вот он... Если он пойдет на те же доски объявления, он увидит огромное количество квартир за миллион, двести и за полтора миллиона, и немного квартир за три миллиона, потому что их там особенно не рекламируют, на них нет отклика. Потому что такие люди ищут по своим знакомым, то есть они действительно ходят по сарафанке и ищут по своим знакомым хорошего риэлтора. Либо они заходят в интернет и ищут там риэлтора и сразу попадают на сайт риэлтора или агентства. Многие риэлторы думают, что это вообще нереально, что этого не существует Но компания, например, союз застройщиков Геленджика ежемесячно делает от 800 до 900 заявок на именно таких людей Которые, обращаясь в компанию, не на конкретный объект звонят, они звонят на подбор То есть они понимают, что нужно рассказать, что они хотят, озвучить, какой у них есть бюджет Ну, ждать подборку, обсуждать эту подборку И что они готовы заплатить 100 или 200 тысяч рублей за подбор этой квартиры, организацию сделки и для них это не будет какой-то колоссальной тратой денег. То есть это совершенно другой сегмент. Получается, что основная часть риэлторов, подавляющая 90%, и я вас уверяю, все клиенты, которые есть в вашей базе, это люди, которые рекламируются либо через доски объявлений, либо через расклейку что вообще неэффективно, либо через баннер, который они повесили на окно квартиры, которые взяли в эксклюзив, например. И представьте, какое по вероятности количество ходит мимо его объявления с расклейкой или мимо этого баннера по сравнению с теми же досками объявлений. Очень маленькое. Ну, то есть это реально неэффективный способ. На досках объявлений мы уже поняли, что там люди реально с очень маленьким бюджетом. То есть те, у кого есть деньги и у кого нет особенно времени, их там в, ну, в меньшем количестве. Более того, они заходя туда, понимают, что там не так-то много. Много, на самом деле, дорогих предложений Или таких, по посредней цене потому что основном, самые дешевые И не очень хорошего качества Поэтому их там очень мало И они редко обращаются через доски объявлений К менеджерам про Нормальные платежеспособные ребята Из бизнеса, комфорт-сегмента А таких клиентов дофига Если мы с вами еще посмотрим на покупателей да, То а, кто в большей степени Толкает экономику в нашей стране У кого больше всего денег да, Кто чаще всего что-то покупает Ну, то есть те, у кого есть деньги, правильно? Не те, у кого нет денег Людей, у которых мало денег, очень много, ну, сильно больше, чем тех, у кого есть деньги. Но покупательскую способность имеют те, у кого есть деньги. И именно они являются целевым клиентом, понимаете? С вами будут ваши, наши клиенты, которые покупают курс риэлтора «Профессия и бизнес», возможно, будут с вами спорить, что «Да нет, люди, посмотрите, денег нет, людей нищих в стране целая куча». Окей. В Нигерии тоже огромное количество людей, которые не могут позволить себе купить даже одежду, например. Но компания Apple не продает им айфоны. Компания Apple продает iPhone узкому кругу людей, если мы возьмем все человечество, у которого есть деньги на iPhone. И все. Та же самая история. То есть э, э, вся Россия не является целевым клиентом для риэлтора. Для риэлтора является целевым клиентом тот человек, который не просто хочет купить квартиру, а который еще и может купить квартиру. И на досках объявлений таких людей очень мало. И еще следующий вариант – это ждать сарафанного радио, ну, то есть рекомендации, когда ты поработаешь 2, 3, 5, 10 лет, и потом к тебе начнет идти действительно лояльный, комфортный клиент, который настолько уже доверяет, то, что друзья покупали. Но есть одна проблема – это очень длинная история. И второй момент. Сегодня она работает все хуже и хуже. У тех, у кого раньше был, были хорошие рекомендации, сегодня рекомендации становятся меньше. Опять же, почему? Изобилие досок объявлений, изобилие возможности пойти напрямую, реклама у застройщиков напрямую, то, о чем говорят наши покупатели с вами, да, говорят, да что я, куда там, все меня перебивают, но при этом они могут себе создать достаточное количество заявок на каждого, чтобы э, к ним эти люди шли целенаправленные, готовы были с ними общаться и готовы были им платить за подбор. Я надеюсь, это понятно. Если вы сталкиваетесь с тем, что э, ребята говорят, что типа «да у нас есть свой сайт в агентстве, он не работает», вот на этот случай сразу говорим, разные сайты. Потому что тот сайт, который есть у большинства Агентств недвижимости, это гигантский Имиджевый сайт, на котором Все подряд, там первичка, вторичка Аренда, земля, юридические услуги История про команду, еще какая-нибудь хрень И куча всего, короче И даже если они найдут хорошего маркетолога Который будет настраивать им рекламу на этот сайт Я вас уверяю, они получат очень мало Заявок по безумно дорогой цене Если они уже это делали, напомните им Об этом, что это так Потому что это не тот сайт, это имиджевый сайт Это не сайт, который Помогает человека закрыть на заявку, поэтому это разный сайт. А может еще быть такая история, я слышала, что говорят, типа, ой, а я не смогу перебить застройщиков и, со... и застройщиков, и там, всякие крупные строительные компании или крупные агентства, потому что они там, у них самые большие там, бюджеты, а у меня нет, да, и что мой сайт не будет в топе, не будет в топе, я смотрела в поиске, не будет в топе. А способы продвижения есть разные и способ продвижения через поиск в лоб чтобы быть в топе это самый-самый способ такой динозавров и самый дорогой второй момент вы не отщипываете трафик у застройщика вы не забираете у него потенциальных клиентов то есть это большущий-большущий пирог где застройщик забирает какую-то львиную долю ваша задача Сколько, я бы в этом вопросе спросил, сколько вам конкретно надо делать сделок в месяц, каждый месяц? Ну, пять. Хорошо. Застройщики делают сотнями сделки. Вы в этом огромном пироге, чтобы делать каждый месяц по 5 сделок, и это 60 сделок в год, при условии, что в вашем городе там огромное количество сделок совершается ежемесячно, у вас даже это меньше сотой процента. Хотите, посчитаем? Есть хорошая математика. Каждые 15 лет житель каждого города нашей страны меняет свою недвижимость. То есть он что-то продает, что-то покупает. Это статистика Росреестра. Поэтому вы можете просто взять и посчитать, например, сколько в вашем городе населения. Тысяча человек, а, не, например, 100 тысяч человек на 100 тысячах, я считаю. делим на 15 лет, получаем 6-600 сделок в год. То есть примерно в вашем реестре по статистике проводится 6-600 сделок в год с недвижимостью при небольшом городе. Из этих 6-600 сделок вам нужно делать свои 60 в год. Вот вы сколько там процентов? Вот вас реально кто-то заметит? Или вам надо с кем-то конкурировать? Нет. Используйте этот расчет, своей работе, для того, чтобы показать, что застройщики и собственники – это не проблема. Ну, точнее, застройщики, у которых большие бюджеты, это не проблема. Кто-то говорит, застройщики запрещают нам рекламироваться. Я знаю, я пробовала, у меня там очень жестко все в договоре. В таких городах, как Тюмень, Екатеринбург, Москва и еще в многих городах такая ситуация есть. Вы не борете это возражение, вы просто говорите о том, что мы это знаем, с учетом этого мы делаем всю нашу рекламу, и я вам сейчас отправлю видео Антона Дробота, где он разбирает подробно каждый договор. Ваша задача добиться, чтобы это видео было просмотрено, позвонить и убедиться, что человек понял, и для него это больше не является возражением. Следующее, что бывает, «Да мы знаем через соцсети, я через Инстаграм или через Одноклассники или через ВКонтакте буду продвигаться, вообще бесплатно сам все разберусь». Вы тоже ничего не объясняете, вы просто говорите, я вас понимаю, вы знаете, очень хорошая идея, но есть моменты, которые надо учить, чтобы вы не потеряли много времени и денег. Я вам сейчас отправлю коротенькое видео, где Антон Дробот рассказывает про то, как продвигаться в соцсетях, вы его посмотрите, и мы с вами обсудим, было ли оно для вас полезно, или может быть у вас будут вопросы, я как раз могу Антону напрямую собрать, задать, после того, как вы посмотрите, вот такой вам бонус от меня. Вот конкретно так дословно измотивируйте и добивайте, чтобы он посмотрел, после этого перезванивайте и убеждайте, что у него больше нет такого возражения. Если сами не понимаете, почему соцсети не подходят, сами посмотрите это видео, сами посмотрите видео про застройщиков, чтобы вы понимали, как он улаживает эти возражения и почему нельзя а, получить того результата, который они хотят, на сегодняшний день обычными ресурсами через соцсети. К сожалению, хотя есть много курсов на эту тему, но эти курсы ну, больше разводняк, чем реально ну, что-то работающее. А, единственный сегодня простой способ, есть много еще более эффективных способов, как делать большее количество заявок, но если мы говорим о одном риэлторе или о агентстве недвижимости, которому нужно до 1000 заявок в месяц, а если мы говорим с вами о одном риэлторе, которому нужно там, до сотни заявок или небольшом агентстве в 5-7 риэлторов, то это самый простой способ и самый бюджетный с точки зрения времени внедрения, и с точки зрения трудозатрат и денежных затрат. То есть по всем этим параметрам это самое эффективное, что может сегодня сделать риэлтор. Вот. И поэтому мы им это предлагаем. Про примеры обхода. Почему происходит обход? Основная причина. Вот смотрите, в Союзе застройщиков Геленджика за пять лет, пока я стояла в управлении и ничего не изменилось после того, как агентство было продано, а количество обходов у нас не превышало 5% от всего объема людей, которые у нас были. В нашей базе стабильно держалось от 16 тысяч до 20 тысяч человек. Это огромное количество. В Геленджике 75 тысяч населения, чтобы вы понимали. То есть мы работали со всей Россией, близлежащим зарубежьем, которому была интересна покупка квартир на юге России. И мы всех этих людей опрашивали, и все эти люди были в аналитике. И количество реальных обходов, когда человек купил то, что мы могли ему продать, но он купил это не с нами, по причине, допустим, того, что менеджер не успел позвонить, или целенаправленный обход не превышало 5%. Для обычного агента, если вы спросите, сколько, по вашим ощущениям, количество обходов есть у вас, ну, из 10, или в проценте, сколько, 20, 30, 50%, или каждый второй, или каждый третий, вы можете приводить эту статистику, что не превышало 5%. Почему? Потому что если мы работаем с людьми, у которых... Маленький бюджет, который хотят самое дешевое, для которых лишние 10 тысяч рублей переплатить, это огромная проблема, или для которых заплатить 100 тысяч рублей за подбор квартиры, это 4 их месячных зарплаты, конечно, они обойдут. Более того, поставьте на это место самого этого риэлтора, он сам обойдет. Так, может быть, нужно работать с более платежеспособной аудиторией? Нашим решением было то, что мы никогда не продавали. Самые дешевые в городе новостройки были Кубань-Новострой, столичный квартал, и подковы мы взяли только в самом конце. И то мы от нее отказывались, потому что она нам просто портила людей. И все. Мы продавали все время бизнес-сегмент. Мы продавали квартиры не за полтора миллиона, мы продавали в среднем квартиры стоимостью три 300. Средняя цена, средний чек всех квартир, которые мы продавали на первичке, однокомнатных составляют примерно 3 300, хотя самые дешевые начинаются от полутора миллионов. И эти люди не обходят, потому что для них 100 тысяч рублей или там 150 тысяч рублей за подбор – это не проблема. И бывает и больше, если это премиум-сегмент, потому что они готовы работать с риэлтором. Этих людей можно найти только целенаправленно, понимая нишу объектов недвижимости, которую они хотят. Беря в работу только такие объекты недвижимости, а их работу без наших скриптов взять непросто. И без а, большого количества покупателей на эти объекты тоже взять непросто. Поэтому практически невозможно это сделать без нашей помощи. На самом деле обычному, среднестатистическому, даже опытному риэлтору И... А,